Дорогие друзья, меня зовут Алексей Саватей. Я популяризатор математики и отец четырех детей. И хочу сейчас обратиться к тем, кто хочет превысить скорость, чтобы объяснить на этот раз не то, что это опасно, а то, что это бессмысленно. А то, что это опасно, я уже объяснял. Почему же это бессмысленно? Казалось бы, вы поехали быстрее и приехали раньше, да? Но нет, вы же едете не в чистом поле, не по дороге Москва-Петербург, платный, да? в который ни одного светофора там на много-много тела -много подряд. Вы едете в город Москва. А что такое город Москва? Ну или другой, в принципе, любой город России, в котором, так сказать, дороги, перекрестки и так далее. Вот у вас там несколько перекрестков. Вот здесь на перекрестке стоят светофоры, да? У светофоров есть какой-то режим. Вот он зеленый, а вот он потом будет красный. Вот. И этот светофор тоже, или этот тоже будет то красный, то зеленый. Вот. И вот вы едете. Типовое расстояние, которое вы проезжаете от светофора до светофора, ну, 200 там, 400 метров, ну это обычная ситуация, где-то между 200 и 400 метров. И имейте в виду, что если э, данная дорога регулировалась кем-то ну, достаточно умным, что в Москве случается не редко. В Москве целая команда занимается проблемой транспорта. И уж будьте спокойны В большинстве случаев регулируется умными линиями То тогда вот этот вот светофор будет включаться на зеленый свет Через такое время, чтобы со скоростью именно 60 км в час А не то, что вы подумали Включиться на зеленый То есть вы здесь стартанули, а зеленый свет у вас У вас идет, например, треть километра Допустим, 333 метра мм, было, да, расстояние Тогда э, километр вы проезжаете за минуту с этой скоростью, а 30 километров, соответственно, за 20 секунд. Ну, вот вы проехали 20 секунд, у вас здесь как раз случился зеленый свет. Теперь давайте вы попробуете поймать предыдущий режим зеленого света. Когда же было в предыдущий раз? Вы же уже быстрее, да, доехать? Может быть, 200 км в час поедете и поймаете предыдущий режим зеленого света. Но нет, так не получится, потому что до этого... Хотя бы 15 секунд горел красный, хотя бы 15, да? Пешеходы меньше, чем за 10 секунд перейти точно не могут. А может вообще 20 секунд горел красный. Если 20 секунд, вы даже со скоростью света не доедете. Если 15 секунд, вам нужно разгоняться до 200. Я думаю, что у вас, э, это самое, как это сказать, уж до этого точно духу не хватит. Эта машина тоже не, не, не резиновая. Поэтому никакого смысла в этом случае разгоняться выше 60 час нет вообще. От слова совсем. Спокойно езжайте 60 и пользуйтесь зеленой волной. И все.